Дольменные истории, часть первая. Предупреждение. Эта история произошла более десяти лет назад, но до сих пор в моей памяти живет благоговейное чувство уважения перед мощной силой дольменов, имеющий уши, да услышит. Здравствуйте, уважаемые зрители! Эту историю рассказал человек, который имеет богатый опыт общения с дольменами Наталья Бедреддинова. Вы видите ее на фотографии. Наталья Бедреддинова, автор настоящей истории, последовательница русской йогической системы Порфирия Иванова и затирек с богатым многолетним опытом медитативных и энергетических практик, преподаватель, автор и ведущая тренингов личностного роста. Психолог Наталья Бедреддинова. На фотографии автор Истории, которые мы сейчас услышим. Нас было трое. Три женщины, около сорока лет. Познакомились мы на многодневном эзотерическом тренинге, посвященном открытию экстрасенсорных способностей, на которые люди съехали с разных концов света. Каждая из нас не особо-то и готовилась к этому мероприятию. Мы не вегетарианили, не практиковали глубоких медитаций, но у каждой хотелось познать и проявить свою магическую женскую силу, а, возможно, и власть. Сдружившись в этой авантюрной идее, мы так себя и назвали «три ведьмы» – белая, рыжая и черная, придавая особый магический смысл цвету наших волос. Наверное, так сдружаются на все лето девочки, приехавшие на «вольный выпас» в кавычках к бабушке в деревню – обнаруживая общий желанный секрет. Встреча с дольменами можно рассказывать бесконечно. Они волшебны для любого, от малого до великого. Это мощь и загадка, над которыми не властно время. Их магнетизм пробуждает в человеке особую творческую тягу к эксперименту. У каждой из нас за плечами было много встреч с дольминами на реках Жане и Дагоап. Склонность к метамагическому мышлению и тонны прочитанной эзотерической литературы позволяли нам часами вести аргументированные дискуссии и очень нас объединяли. Мы возлагали большие надежды на тренинг, жаждали видеть, знать, владеть чудесными инструментами, но прагматичный ум горожанок никак не давал ухватить желанные способности за хвост. Кому-то из нас пришла в голову идея, что для раскрытия экстрасенсорных способностей нужно не просто место силы, но и особые условия, способствующие концентрации и пробуждающие архаичные слои памяти. Ночевка удальмена в реке Пшада и проведение спонтанных обрядов показались нам вполне пробуждающим перформансом. Сейчас кажется очевидным, что вторгаться в пространство силы без особых договоренностей с незримыми наместниками, без учета ословной ну и циклов суточного дыхания, дольменов – дерзость, да и только. Но тогда нам это казалось вполне невинным развлечением. Собрав незамысловатый набор туристических ковриков, спальников, картошки, фольги и термос, мы вошли в лес, когда солнце перевалило 17 часов. В селении Пшада мы зашли к местному старцу видуну Ивановичу на поклон, почаевничали за душевной беседой и собрались уже продолжить свой маршрут, как вдруг старик сощурился. Улыбка сошла с его заросшей белой бородой лица. «Чего это вы, девки, удумали? Не делай это на ночь глядя к мертвым ходить, да дури всякой просить». Мы переглянулись между собой, в животах похолодело, Никто из нас за чаем ни слова не сказал о цели нашего маршрута. Старик прочитал нас как вечерку. Несмотря на увещевание до да уговора Ивановича отказаться от баловства, наша экспедиция выдвинулась в путь. Свечерело. Точной дороги никто из нас не помнил. Мы, словно лебедь, рак и щука сворачивали то у памятного куста, то у памятного камня возвращались, потому что дружно понимали, что ушли с маршрутом. Плуждали мы долго. Пшатские дольмены и днем-то не каждому открываются. А тут свечерело, и сумерки сгущались с каждой минуты. Тревога начинала поднимать голос. Мы заблудились. Так бывает в местах силы. В народе говорят о таких ситуациях. Лешей вводит. И тут, вдали от человеческого жилья, Бесшумно, словно из ниоткуда перед нами появились две собаки. Одна – крупная светлая, похожая на лабрадора, вторая – хромоногая дворняга, пират с бельмом на глазу. Такие проявления, согласно поверью местных жителей, означают, что духи леса дали нам провожатых. И действительно, лабрадор уверенно потрусил перед нами по тропинке, которая для нас уже была неразличима, а пират поплелся позади, замыкая, как конвоир, наш немногочисленный караван. Через четверть часа мы были на месте. Надо сказать, что, как бывалые дольменщицы, мы почти не удивились такому эскорту. Никто из нас не вопрошал, каким образом псы узнали без слов, куда мы держим путь. Обычно проводники, и мы бывают кошки, сороки, вороны – Проводив гостей до места назначения, исчезают тропы так же внезапно, как и появились. Но не в этот раз. Уже по такому сбою сценария можно было понять, что в серьезное дело мы вляпались. Но мы старались не признаваться друг другу в наблюдаемых тревожащих знаках. И занялись обустройством стойбища. Лабрадор по-хозяйски улегся рядом с моей поклажей, а пират заковылял на пригорок, на котором занял свой наблюдательный пост и уже не спускался до самого утра. Надо было поторапливаться, насобирать дровишек для костра с запасом, чтобы хватило до утра. Лес вокруг дольменов – это не городской причесанный парк. Он диковат и населен живностью, пробуждающейся с приходом ночи. Будучи абсолютно городскими жителями, в этой ситуации мы с удивлением обнаружили в своем генетическом наследии навыки охотников и собирателей. Дело спорилось. И вдруг один человек исчез. Вот только-только делали перекличку, кто и сколько чего насобирал, какие продукты положили в дольмен, чтобы иноты не утащили, и нету человека – нас двоих охватил мандраж. Мы стали наматывать расходящиеся, как по воде, концентрические круги вокруг костра, удаляясь в лес и сохраняя контакт, пока не наткнулись на третьего члена нашей экспедиции. Она лежала в неестественной позе поверхна наскоро брошенного спальника за толстым лежащим деревом. Ее глаза были закрыты, а из открытого рта раздавался богатырский храп. Мы недоуменно переглянулись. Только что наша спутница, как Аленушка из сказки, аукала с нами. Не прошло и трех минут, как ее настиг глубокий сон. Странно все это, но тревожить ее не стали. Вот это да, такое защитное торможение сознания, подумала я, чтобы как-то объяснить себе ситуацию. Отмечу, что на утро спящая красавица не помнила, как оказалась за деревом. Когда мы вернулись к костру, то решили воспользоваться телефоном для съемки окружающего пространства. Дело в том, что камера, в отличие от обычного человеческого мозга, обученного не видеть гномиков в темноте, беспристрастно регистрирует все происходящее своей оптикой. Можно видеть шарообразные энергетические сгустки плазмоиды и многое другое. Первый снимок соседней горы заставил нас содрогнуться – на снимке, словно в амфитеатре, рядами светились катафоты чьих-то глаз. Любители кошачьих с легкостью представят, как выглядят светящиеся в ночи пара глаз вашей любимицы. Но тут на снимке был десяток пар. Мы прижались к костру, насколько это возможно. Кто это может быть? Волки? Гиены? Шакалы? Кого мы сегодня ждем на ужин? Жуть жуткая. И тут случается парадоксальная вещь. От страха люди нередко поступают абсурдным. Моя напарница издала дикий, первобытный, протяжный, душераздирающий вой. Из соседней горы раздался ответный хор голосов. Я сделала снимок. Катафоты стали ближе и уплотнились. Стало страшно не на шутку. Я бросила с мольбой взгляд на лабрадора. Как и что понял пес, не знаю. Считается, что в местах силы у животных хорошо развит телепатический контакт с человеком. Он встал, напружинился и рванул с басистом лаем в сторону хора. На следующей фотографии катафоты исчезли. Теперь в объектив попал один из дольменов. В его крыше образовалась светящаяся расщелина. Я переместилась, чтобы не было сомнений – и повторила снимок с другого ракурса. Расщелина была на том же месте крыши, но она выросла и свечение увеличилось. Напарница моя столковала фото как открывшийся поток энергии дольмена и приняла решение устроиться спать непосредственно на крыше мегалита. Возможно, это было опрометчивое решение. Ночное дыхание мегалита оставило неизгладимый след на здоровье непрошенной гости. Это обнаружилось утром. Дальмены не вписываются в антропоцентрическое миропонимание людей. Они предупреждают и требуют уважения к себе на языке мегалитов. волнений для одной ночи было в избытке. Захотелось забыться сном. Я устроилась между костром и дальменом на почтительном расстоянии. Приближалась середина ночи. Темнота становилась все гуще. Ночное зверье закончила свой ужин в окружающих зарослях, и в пространстве наступила звенящая тишина. Потрескивание костра и теплый запах дыма действовали успокоительно. Я погрузилась в свою походную колыбель и приготовилась спать, как вдруг. В густой тишине со стороны одного из дольменов раздался нарастающий шипящий звук. Словно кто-то с шумом выдохнул дневную усталость. Я ощутила, как все мои члены оцепенели. Только бешеный стук сердца в купол спальника напоминал мне, что я живая. Тело не слушалось. Я попыталась скосить глаза в сторону дольмена. Звук повторился еще громче, потом еще громче. Я зажмурилась от ужаса и невозможности пошевелиться – Четвертым дыханием со стороны дольмена возникло какое-то движение, и по моему лицу проследовало нечто плотное, холодное, осязаемое. Словно незримой рукой протянули большое напитанное холодной влагой полотенце. Таким было ночное прикосновение дольмена. Собаки ушли на рассвете. Утро все-таки наступило. Впечатление было в и без стяжания чудесных способностей. Для каждой участницы экспедиции опыт урока был свой. В общем, стало понимание того, что дольмены не вписываются в антропоцентрическую картину мира, которая все вращается вокруг хотелок человека и служит его корыстным целям. Мир мегалита непостижим, наполнен мощной силой, энергией, которая взаимодействует с окружающим пространством по своим законам. Понимание этих законов позволяет путешественнику настроиться на уважительное и безопасное взаимодействие с дольменом, осуществить желаемое с чистотой помысла. Часы этой ночью остановились у всех участниц экспедиции. За эту ночь мы как-то разом помудрели. Ушла защитная ребячливость – Внутри ощущался контакт со своей истинной сутью. Мы переглянулись и единодушно почувствовали, как эта ночь сделала нас еще ближе. Хотелось горячего чая и сладости. Но сладости вкусить нам не довелось. Цельная банка вареной сгущенки, которую спрятали в Дальмени, превратилась в банку вареного творога. Как такая метаморфоза возможна для данного продукта, я не знаю. Однако... Севшие ночью батарейки от фонарика в том же дольмене зарядились. Мы пили вчерашний чай, обнявшись в молчании. Каждая из нас думала о пережитой ночи. По стенам дольмена к земле, сворачивая языки, сползала темная ночная сырость. На теплым пепелищем костра, в косых лучах утреннего солнца, танцевала мелкая машкара. Продолжение этой истории следует. Уважаемые зрители, на экране перед вами еще раз автор и непосредственный участник этой истории с дольменами Наталья Битреддинова. Также она является продолжательницей семейной династии священнослужителей и врачей, посвятившей служение людям более 25 лет своей жизни харизматичная, внимательная и мудрая женщина. Наталья делится личным опытом восхождения в духе и теми чувствами, которые накопила ее душа на жизненном пути, за что ей большая благодарность. Наталья Бедреддинова также является соведущей синергиатура «Встреча вместе с силы, мысли, энергия тела». Интуиция – голос духа, который состоится в Горячем Ключе и Геленджике с 12 по 24 августа 2023 года, а также возле Геленджика в селе Пшада, где и находится очень много дольменов, с которыми вы будете взаимодействовать. На экране фотография с информацией о туре.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 если он проявляет разумность. Приглашаем всех, кто желает обновления, долголетия и здоровья. Приветствуется участие детей от 7 лет. Количество участников тура ограничено – до 25 человек. Внимание! Дополнительно принимаются заявки от желающих участвовать в сентябрьском Синергия Туре с 12.09.23 по 24.09.23 – для этого нужно отправить организатору тура сообщение WhatsApp или Telegram. Номер на экране, а намерение участвовать в туре. На экране координаты тура. Для вопросов Валерий Денисов, организатор. Страница регистрации, чат в Telegram называется ⁇ Встреча вместе с силы ⁇ Можете заходить уже сейчас. И группа ВК. Все эти координаты я оставлю в описании видео и в закрепленном комментарии. Уважаемые зрители, благодарю вас за прослушивание. Надеюсь, было интересно. Канал Заметки Странника до следующего выпуска. Пока-пока.